Клиника 32 стала моим уже родным домом. Я более 10 лет прихожу в эти стены. Они меняются из года в год. Сегодня можно сказать, что это не только работники, кто вместе с главным гуром, гурой этого заведения, воплощают... Все самое лучшее, по всей вероятности, связанное со стоматологией и медициной нашего времени. Ну и образ всех, кто приходит сюда, я так думаю, остаются довольными от посещения как взрослые, так и дети. И надо отметить, что первые дни пребывания моей, вернее, меня, мною в этой клинике не всегда были настолько радужные и веселые. Были моменты именно э, такие жесткие в процессе э, восстановления самой себя, лечения. Лечение. Но, несмотря на все это, ты получаешь после всех тех, казалось бы, таких э, болезненных моментов, ты получаешь тот положительный результат, который заставляет сюда приходить тебя снова и снова. И вот уже на протяжении, как я уже говорила, 10 лет, я с регулярной постоянностью посещаю это заведение. И всем советую приходить сюда. И вы получите тот результат, который бы вам хотелось получить от посещения медицинского учреждения. Наверное, будет...